Приятно, хорошо. Мы У меня два банка по уральскому, по уральскому а, хика, банку. У меня я 500 тысяч эм, брала в кредит, из них я 280 выплатила, а они мне насчитали миллион. По смске высылают миллион шестьдесят пять тысяч я должна. А по второму банку неубережно я брала сто тысяч, выплатила 86 тысяч. Они суд подали судебный приказ, мне уже отменили, 101 тысячу отменили. Пока мне никто никуда не пишет теперь. У, да, у, у меня два, банка, два договора по Альфа-банку передали уже коллекторам. Один на 30 тысяч, второй на 35. А выписку брали в банке? А один договор по Соколбанку и Совкобанк суд был, и уже судебные решения потом передали э, Прикал, судебным да. приставам. Ходила к судебному приставу. Мне там 31 тысячу выплачивать. Пошла к судебному приставу заявление писать, чтобы рассрочку дали по этому долгу. Нет, он говорит, не можем, пенсию округлять будут. Но я тысячу оплатила по их расчетному счету. А у мне Совкобанка все равно звонят. Пенсию наличными получаете или на карту Сбербанк? Нет, наличными домой Ну, угу. да. это хорошо, что носит. Ну, да. я стала сплотить на счет судебных приставов. Вот первый ну, еще. Мне, чтобы корректно вести диалог, мне нужно понимать, Ваше мировоззрение. Вы вообще понимаете то, что вы кредитовали банк? Что... Вот смотрите, объясняю как бы простым до да, примером. Ну, допустим, я у вас занимаю десять тысяч рублей. Вы мне перед тем, как передать деньги, я вам пишу расписку, правильно? Да, да. То есть, беру чистый лист бумаги, пишу, что вверху расписка, ставлю дату, когда я ее составляю, и город, место, где составляем. Пишу, я Мошкин Владимир Геннадьевич, родился тогда-то, паспортные данные, проживающий там-то занимаю у такой-то, такой-то также паспортные данные, дата рождения, проживающая там-то, там-то, такую-то сумму на такой-то срок под процентов или без процентов. Обязуюсь вернуть тогда-то, тогда-то. Дата нашей обои фамилии, росписи. То есть мы создали финансовый документ. Мы создали деньги, 10 тысяч рублей. Вот это, это 10 тысяч рублей будет, если мы это все напишем. Почему это будут деньги? Вот эта бумага будет деньги. Потому что вы же ее примите от меня, как обеспечение заема. То есть вы мне передаете 10 тысяч, а я вам передаю эту расписку. Мы обмениваемся разными, одинаковыми, идентичными долговыми обязательствами. Так же само в банке. Вы создаете свой кредитный договор, вы создали деньги. Вы лично создали, вы роспись там поставили. Там ваши данные, ваша фамилия, ваш паспорт и так далее. Пенсия там, то есть обеспечена пенсией вашей, вашим имуществом этот документ. Если вы заказываете выписку в банке, вы увидите, что как только вы им передали договор, у них на счете увеличилось количество денег. То есть ваш договор пришел как деньги на баланс предприятия, банка. То есть вы его прокредитовали, вы ему дали деньги, вы ему их выписали. Только одной купюрой, одной бумажкой, договором. А он вам разменивает нам несколько мелких. Для того, чтобы в магазин можно было удобно ходить. Для удобства всего лишь. <связан> Вы же в магазин не пойдете с кредитным договором хлеб покупать. <связан> То есть у банка функция по закону, по всем видам закона. Размен долговых обязательств. <связан> в банке же меняют доллары на евро, евро <связан> на рубли, рубли на тенге. Вот это функция банка. Функции банка занимать деньги и выдавать в кредит, нету такой функции в законе у банка. Лицензий таких у них нету. Во, все, во всех правовых полях, международная, Российская Федерация, РСФСР, СССР, нету понятия кредит. Это иностранное слово. Нету лицензии на кредитование и так далее. Нас ввели в заблуждение, просто информационное заблуждение. И мы думаем так, потому что нам так навязали. А я вам говорю сейчас, я же показываю вам документ, бумагу, как это движение фактически происходит. То есть, допустим, вы заключили договор кредитный на 42 500. Ну, просто говорю, чтобы была под градация понятна в дальнейшем. То есть вы передали банку эти 42 500 в виде бумаги, договора, которую вы написали, вы ее подписали, вы ее наделили своим имуществом, своим интеллектом, своей росписью, своим телом. Она обеспечена. А вам банк дал мелкие купюры. То есть обменялись мы. Как только мы обменялись, никто никому ничего не должен. То есть это вот все равно, что вот смотрите, я вам сейчас подам 5000 купюру. Вы мне ее разменяете 500 рублевыми на 10-500 рублевых. Mm -hmm. Вот мы с вами, я вам 5000, а вы мне 10-500 рублевых. Мы друг другу должны что-нибудь? Mm -hmm. Должны? В банке-то я брала 50, в договоре написано. А вы, а мне... По Подождите, выбрала. Вот я вам подаю пятитысячную купюру. Вы мне меняете на 10 по 500, руб... 500 рублевых. После этого сделки мы должны друг другу что-нибудь еще? Да нет. Вот в банке. Вы выписали банку кредитный договор. Вы выписали ему деньги. В виде документов. Деньги могут быть разного вида. Могут быть в билетах Банка России. Могут быть в долларах. Могут быть в евро, в тенге в тугриках, там, в йенах, в китайских, там, ну, в японских, в векселях, в акциях, в облигациях. Это все разновидности финансовых документов всего лишь. Вот кредитный договор это и есть одна из финансовых разновидностей. Правильно его называть вексель. Вы выписали вексель банку. Он вам его разменял на мелкие купюры. Все, никто никому ничего не должен. Приходит осознание? Нет, Я нет, нет. Я хочу сказать, ну мировой судья вот у меня судил. По банку. Вас не вас судья не судил, нет. вас уголовник судил, преступник. У него нет документов, что он судья. Вы у него документы проверили? Документы был суд. Я спрашиваю, вот и задаю вам конкретный вопрос: вы документы у судьи проверяли? Нет, конечно. Не проверял. Тем более Это заочный суд. Какая разница, какой суд? Вы пришли в суд или не пришли? Там неважно Подождите. Вот у судьи должны быть документы Вот давайте в... Я просто хочу, чтобы вы мысли Ну правильно просто начинали Мозги работать просто Чтобы включились в работу, в мысли У судьи должны быть документы На то, что у него есть Полномочия судьи Я вам говорю, у него нету документов Хотя у меня много знакомых, очень. такие же, вот их много. Это хорошо, что мы ее уговорили, чтобы она послушала. Не, ну у меня уже действительно... Таких много, очень упрямо, очень много. Я понимаю, я и хочу, чтобы человек начал включать мозг. Просто включать мышление свое. Это же не сложно. Я простыми же вещами говорю, оперирую. Если судья выносил решение, он должен иметь на это дело полномочия. Вот скажите мне, вот я, за... вот я сейчас вынесу решение, что вы мне должны миллион. Напишу, что я судья. Вы мне будете платить? Какая разница Мы сейчас разбираем процесс Для того, чтобы вы себя могли защитить Вы должны просто осознать информацию, которую я говорю Если вы ее не осознаете, вам никто не поможет Вы будете терпилой Все от вас лично зависит от каждого. Вот прежде чем признавать судебное решение за истину, документ судебный, вы должны проверить, имел ли полномочия человек, у которого есть фамилия, имя, отчество, который этот документ подписал. Решение вот это заочное. Пусть оно заочное, хоть очное, хоть какое. Вот не проверив документы у этого человека, это решение не имеет для вас вообще никакой юридической силы. Ну это популистские вообще рассуждения. <связывая> В каком смысле популистские рассуждения? Ну, не втреблены, никак их не как говорится, не это самое. Не употребишь. В смысле, не употребишь? Я сейчас уже после решения суда, и уже судебный пристав работает. Пойду разбираться с кем вот я, я скажу, Настя, как вот ей теперь быть, вот она уже до судебного пристава дошла. Вот что, как помочь. Ей нужно осознать. Она отказывается осознавать. Ну, как я могу. Вот как я могу, как бы, ну, помочь, если человек отказывается осознавать, кто он. Мы должны бумагу написать, чудесном приставе, да? А да вот нет, идиот, подождите. Не, Нужно понимать процесс, происходящий у вас. Я вижу, что человек отказывается просто понимать. То есть человек соглашается с тем, что он терпил этой системы. То есть вот вы же сидите мне и говорите, ну а чё я вот чё я, ну уже пристав. я вам говорю про закон, про здравый смысл, про закон, про документы, которых у вашего оппонента нету, ни у судебного пристава, ни у судьи, они преступники. А как я их признаю преступником? Спросите у них документы, я же вас говорю, вам же говорю, вы у них документы спрашивали? Нет, никого. Ну а кто мне их представит? В смысле кто? Ну те же судебные представители. Скажут, кто это такая? Документы нет из Нет, вы вообще себя властью считаете? Какой властью? А, ну вот с этого и надо было, скорее всего, начинать. Скажите мне вот ответ на такой вопрос. Кто формирует государство? Создает кто государство? народ народ Вы люди выбирайте. на определенной территории <coughs> то есть народ есть власть статья 2 конституции вот что она столкнулась действительно и поразилась, что закон мне судебный пристав сказал что пенсию округли когда я перед фактом стала тогда вот мне страшно стало даже я говорю, как это отрублять? Вот, ну, вот я вам объясняю. Народ и земля, на которой этот народ живут, это два компонента. Две составляющие, которые образуют государство. Народ и территория земля, на которой он живет, это, стану... это государство. Ну, у нас депутаты еще ведь. Подождите. Законе... Я сейчас упорядочиваю в вашей голове тот бардак, который у вас на сегодняшний день есть. У вас каша в голове, бардак. Вы не понимаете, где вы находитесь. Вы не понимаете, кто вы есть. Вы не понимаете, какие у вас есть права. Я пытаюсь вот это все у вас сейчас упорядочить в голове. Для этого эта встреча. Вот вы есть народ. Вы проживаете на какой-то территории на земле. Вот эти два компонента создают государство. Без народа, и либо не будет народа, либо не будет территории, Государство не будет тоже, его невозможно создать без территории, без народа. Вот народ создал государство на своей территории. Узаконил это государство 17 марта 1991 года. На референдуме, на воле, на воле изъявления. То есть, изъявил волю народ. Что мы признаем Советский Союз. И живем в нем. Все. Есть документ на эту тему. Все подкреплено. Воля народа подкреплена документом. Все, все правильно, все понятно. Дальше народ. Вот вы наверху, вы народ. Вы наверху власти. Вернее, Мы правильнее выражаться. Мы есть власть. Мы уже выбираем, кто нам будет служить. Мы выбираем правительство, состоящее из депутатов, разных там категорий депутатов. Президента выбираем, министров. Мы есть власть, которая выбирает вот это правительство. Оно ниже нас стоит по уровню. Следующим уровнем вот это правительство формирует ветви власти ⁇ судебную, законодательную, исполнительную, судебную. Это еще ниже нас на уровень. Так я вам сейчас задаю вопрос, кто есть власть? Вы или судебный пристав? Да. Над нами это еще действительно исполнительная власть. Ну вот он вам сказал, что они не жена стоят. Мы, народ, выбрали президента, а он формирует уже судьбы, эти и так далее. Они не жена стоят. Вот эти сейчас Только сказал. Ну да, то, что у меня что есть-то. Ну да, какие полномочия. Кутушку запрячут и все. То есть вы признаете закон силы. Вы не признаете закон здравого смысла, вы признаете закон силы. Так я вас понимаю? Закон. Ну, есть же у нас депутаты в Верховных... это самое, Дума принимает законы. И что? Конечно, мы их выбрали. И выбрали такие, вернее, приняли такие законы. Ну, так если вы их выбрали, кто власть? Мы власть. Ну, так ну, что мы власть? Ну, что... Мы вначале не митинг был, и сколько человек пришло туда на митинг? Вот мы власть. Что мы можем-то с этими это, самыми, договорами? Закредитовали у нас, э, как говорится, и все. И что мы можем? Вот. Что толку, Мы не платили, мы не, э, нам тоже сказали, не платите кредит, да, что толку? Все равно решение суда. И так, Послушай, пожалуйста, внимательно, внимиай. Он, он тебе подсказывает, раскатывает. что власть, Окей, что власть. Народ. Ну, а дальше Мы выбираем, правильно, типа, вот, так, так, так, так, Они не знают, конечно. Это все не законно. Я конкретно говорю, я вот столкнулась сейчас, я пришла к судебному адресу с заявлением, что прошу рассрочку мне сделать подобную. Нет, не могу. Только суд может сделать. Вот я вам дал информацию, трудно, я нет. вам дал информацию. Ответьте мне на вопрос, вы должны банку деньги? Я вам дал только что исчерпывающий механизм понимания, кто кого кредитует. Вы мне опять говорите, что я должна я не могу вам помочь в данном, вот именно конкретно вот вам лично, потому что вы, не, вы отказываетесь понимать. Просто отказываетесь вообще мыслить, включать мозг и понимать. Я не могу вам помочь. Я могу помочь только тому, кто понимает и хочет разобраться, кто вникает, кто включает здравый смысл у себя в голове. Включатель в голове нужно включить. Поэтому, ну... Как бы вести диалог вот именно по вашему вопросу, он не имеет смысла его вести, потому что я уже рассказал, мы про государство как устроено, и то, что вы кредитуете банк. Вы сейчас опять говорите, что я кому-то должна. Нет, ну я имею в виду банк как создан, что люди приносят туда деньги, на по проценты, вклады делают, а нам банк дает взаем. И так мы можем... У тебя с самого начала, он самого начала вот ты, у с самого начала, ты слышал, что он говорил? С самого начала. Я лично считаю, что да, я должна, потому что человек же, может, другой-то принес туда, в класс. Мы ну, кредитуем банку, мы, мы кредитуем. кредитуем. Чем ты кредитуешь-то Не мы кредитуем, мы туда не понесли свои вот э, эти самые хотя бы э, 10 процентов от пенсии деньги ну, вот положили вклад а в займ взяли вот, вот я вкладки. вам вот я вам сейчас объясню так, вот вот вот вы писать вот к этому мы туда идем а я буду судить как говорится ну вот сейчас вам расскажут уголовные человека. преступления а, вы ничего не слышали не видели <coughs> какое уголовное вы хоть... Такое. Если я не буду выплачивать. Владимира, вот такие вот у нас есть людей очень много. Я вообще не знаю. Поражаю. Нет, э -э, Вера. Поражаться. Вера. А? Проблема-то не у меня, не у тебя. Проблема у самого человека. И проблема в голове находится. Да, у меня такое понятие. Мы помочь можем только тем, кто хочет разобраться. Тем другим мы не можем помочь, что бы мы не хотели. Поэтому это каждый делает свой выбор сам, как ему жить. Вот и все. Света, теперь пригласили сюда, чтобы ты разобралась, а ты все равно банда, притого это тут, давай, давай. Ну, чтобы ты разобралась, а ты все равно еще разобралась. У вас, все равно упя... Упя... У вас да. кривое мировоззрение. Да, мне этим было. Документа, что она действительно. давайте ну, не давайте правило. давайте не я Никто, не спрашивает. давайте я вот объясню по поводу того что будут ну я видео записываю что люди будут слушать все равно э, и для вас вот этот вопрос он очень интересный как бы правильно его ну, до этого не озвучивали так часто вы говорите что вам выдают займ Деньгами чуть других людей, которые делали вклады. Вклад, да. А вы хоть раз запрашивали баланс в банке? Сколько людей сделали вклады, а сколько кредиты получили? А я вам отвечу не точную цифру, но скажу: один человек сделал вклад, а сто человек взяли кредиты. Теперь объясните мне логику, как этот один человек мог прокредитовать сто человек? У вас заблуждение. Вы хотя бы по количеству людей оценили бы ситуацию. 90% людей закредитовано, а 5% всего лишь вкладчики. Вкладчики не могут обеспечить свои, своими деньгами всех, кто берет деньги в долг. Поэтому ваша теория, то что вам выдают деньги вкладчиков, она несостоятельно. Деньги просто печатают. И печатают его под ваш кредитный договор. Если у банка не будет вашего кредитного договора, он не сможет напечатать деньги. А печатает, знаете, сколько он денег? Вот нас, когда вы 42 договор подписали, банк над, под ваш договор печатает миллион. Вы ему 42 500 кредитный договор, а он себе миллиончик нормальная математика у банка это по их законам по их документам вам я вам сейчас говорю и называется банковский мультипликатор ставка 4,25 процента частичного резервирования и если вы не будете подписывать с банком кредитный договор банк будет сидеть без денег он не сможет напечатать денег, потому что ему никто не дал возможность это сделать. Документов у него нет. Вы его кредитуете, поймите, вы уясните. Вы бы не пришли, вам далеко не писать. Я знаю людей, которые не берут кредиты и ни в коем случае не возьмут. А выбора дураки, которые взяли кредиты. Нужно разобрать. В первую очередь нужно просто хотя бы, если вы даже не отказываетесь понимать и проверять не хотите, я, вы я, должны я, принять я, на я, веру здравый смысл. Используя здравый смысл, принять на веру эту информацию. Какие документы, Есть пакеты документов. Если у вас дело в судебном приставах, есть пакет документов по судебным приставам, который приобретаете, заполняете своими данными, распечатываете, подписываете, уносите им. Они не берут. Кого они берут? Так вы отправляете Почтой России заказным письмом с уведомлением. Но я в своем заявлении тогда отправлю, которое я написала вам, чтобы бросочку дать. Конечно, давали. конечно. я а а а тоже Вот их документы, мне хотелось сказать, а не ваше. Чтобы закрыть ваш судник. Вы хотите, чтобы мы его открыли? Судим, придет к вам в Как он закроет? Ну вы слушайте дальше, вы что закрыты? Давайте расскажем. Ну, какой вопрос следующий бы вот, Если бы вот, вот это я услышала, тогда бы можно было еще судебных приставов. Какая считаю... разница на какой стадии? Да. Вы начинаете действовать с момента получения знаний. До сегодняшнего дня вы не имели знаний, поэтому бездействовали. Сейчас я вам эти знания дал. Идете и действуете. И все. Но действовать это мало. Нужно осознавать. Потому что если вы напишете заявление судебному приставу по нашей форме, принесете ему и будете говорить, я вам должна, то этот документ не будет никакого влияния иметь. Потому что человек видит, что вы понимаете, что вы должны этой системе, что вы раб. Вот и все. С себя надо начать. Если вы себя не перестроите, не переформатируете на лад, правильно выразиться, если, то документы вам тоже не помогут. Либо вы должны отправить документы и не входить ни в какие диалоги с этой властью, как вы ее называете мнимой. Чтобы они не заподозрили, что документы делали не вы, и то, что с вас можно тянуть деньги. Просто письмом через почту отправили и все. А, битарин. А, битарин. А, битарин, да? Да, да. да там все указано в исполнительном листе, который ей выдали на руки. Да. Мне тоже говорят, что ты ты не гражданин России, РПР. Мы не писали заявление. Да, вы гражданин Советского Союза. И живете в Советском Союзе до сих пор. Да, так, так, так. да ну что зря говорить-то просто. Кто его восстановит, этот Советский Союз? И он никуда не девался. Вы что, понять не можете? Да, как были, вот, мы рождены, да, вот, в Советском Паспорта новые у нас. Вот скажите мне, пожалуйста. Республика. Вот скажите мне, пожалуйста, завтра у вас на администрации, во всех в пенсионном фонде, в налоговой, в администрации, в полиции, в ФСБ, везде повешают американский флаг. И скажут, вы живете в Соединенных Штатах. И вы будете продолжать крякать, что да, да, я гражданин США. А чем, что? Зачем утрировать то в смысле, вам, вам сейчас навешали вот этот власов. А че вы не возмутились, что вам Власовский флаг повешали вместо Красного Знамени? В 93-м году че вы не возмутились? И по сих пор принимаете? Не вы же решали этот вопрос. Не... Вот и завтра не вы будете решать. Я знаю, что тихо тихо и или ждали, когда, что получится. Что вот получится. завтра повешают американские флаги везде. И опять вы будете говорить, ну не я же решаю, да? А когда мы уже станем взрослыми и не будем детьми? И возьмем за свою жизнь ответственность в свои руки? И не будем перекладывать на чужие плечи? Нам бы хотелось... Нет, но вам самим-то не стыдно, как взрослому человеку? Или вы до сих пор ребенок? Скорее всего. Вот. Слава Богу, что хоть искренне можете отвечать по-честному, то, что чувствуете. Потому что я действительно... Вот, я живу в Российской Федерации, мне говорят, что ты живешь в Советском Союзе. Ну о чем речь-то может идти? Речь о документах и о реальности правовой. Покажите мне документ, что вы гражданин Российской Федерации. Нет, и... Где там написано гражданство? Нет, это... Нет, это нету ну, что я, э -э -э. Но у нас была национальность. Сейчас, вернее, национальность, а там, национально национальность. А завтра вообще даже фамилию писать вам в паспорт. Новые паспорта выдадут, и фамилии не будет. А и будет. даже имени не будет. Будет просто номер присвоен, который вам набьют еще на лбу. И такой же будет на, на паспорт. Что будет, то и будет. Вы Нет, ну вы будете соглашаться с этим. Ну а что делать-то нам? Мне восьмой десяток, вы о чем говорите? Вот Российская Федерация. Вы молодежь, вы, пожалуйста, перестраивайте, как вы считаете. В 93-м году сколько вам лет было? Какая разница, сколько мне лет? Большая. В 93-м году... Мы, мы сидели на производстве и ждали, что будет-то. Вот, мы вот сидели и ждали. И вот вы дождали, вы просрали страну. О, блин, еще один. Мне зять говорить об этом, теперь еще один. Не, ну так... Вы Но честно признаетесь... Решалось все в Москве. Кем решалось? Американцами? А теперь что об этом говорить? Вот ну, сейчас хочу а об этом говорить. Это уже 20 лет живут. Вот, ты... вот я об этом говорю лишь потому, что я знаю, что мои родители просрали референдум, волеизъявление народа. Просидели и, от... и переждали. А что же будет? Вместо того, чтобы принимать может... действия. И я теперь исправляю их ошибки. Осознанно встаю и исправляю. Каждый день это делаю. Для того, чтобы... Я потому что... Но это информационно. Это вы можете... Потому... потому что я не эгоист. Я думаю о будущем своих потомков. А физически вы ничего не можете сделать. В смысле не могу? Я сейчас попали, с вами разговариваю. Я сейчас с вами разговариваю. Это уже говорит о том, что я что-то могу. И у нас встреча состоялась, и вы пришли на эту встречу. И вы говорите, я ничего не могу. У меня на сегодняшний день 35 регионов, где я восстанавливаю структуру управления, где я веду информационную политику. То есть я разговариваю, говорю людям, даю документы. А документ это есть оружие. И когда люди его целенаправленно носят в нужную организацию, нужным людям дают, происходит перелом ситуации. И люди выигрывают свои дела. И от них отстают. В городе я еще не знаю таких, кто бы выигрывал. Начнем дела. делать. Нет, да и не узнаете, потому что вы не хотите этого знать. Я знаю, мы сколько лет пять или шесть тому назад э, печати брали, печати готовые личные и что дальше. Я знаю человека одного, который. Осудил. Давайте мы будем друг о друге говорить, а не о людях. Вот я говорю всегда от первого лица и только за себя, за свои действия. Вы сами что сделали, чтобы поменять ситуацию? Ничего За свои 80 лет Ничего И сейчас сидите только клевету нагоняйте Эти плохие, эти ничего Мы ничего не можем Я же говорю о том, что Возьмите на себя ответственность За свою личную жизнь И начните менять ее А менять ее нужно, меняя свое Мировоззрение и сознание Наде... на... Наполняя свое Мировоззрение и сознание Правильной, законной информации, о а нелживой, в которой вы живете, ходите с лживым паспортом, смотрите лживый телевизор, кланяетесь лживым организациям, судьям, приставам, у которых даже нет документов, чтобы представлять свои, эти полномочия, а вы их на веру воспринимаете, вам сказали, вы воспринимаете, а документы даже не проверили, вы у пристава перепров... проверили документы, а подчиняетесь Но, ему. Две недели не могла забраться мужество, прийти к нему. Чтобы спросить у него документы, если у него полномочия. На это надо мужество. По долгу кредита сделали. Я вас перебью, Владимир. Вот мне сказали, как, так, наш вот этот, как он Алексей, Алексей Алексей Алексей Анатольевич, юрист. Да. Алексей Анатольевич Вирис говорит, как с коллекторами разговаривать. Вы, говорит, для начала спрашивайте фамилии отчества их там, дату рождения, дату рождения не обязательно, где работаете, какой, в каком месте находится ваша организация, есть ли лицензия, номер лицензии, дату, когда выдано, все вот эти вопросы задать, и они по-другому совсем относятся, я так сделала, я сначала тоже не отвечала на вопросы, не спросивши, не поверили, ничего, я вот я... Вот, Владимир там, Анатольевич примерно он, представляется, там это досудебная организация какая-то там представляется. А я подробно говорю, подождите, это? я говорю, я буду сейчас ваши данные записывать, а вы мне это как? И вот он мне постоянно 800 часов звонил с уральского банка. Как 800 часов вечера, так он мне звонит. Я говорю, поздравляю, все нормально, здравствуйте, здравствуйте. Я говорю, для начала мы запишем ваши фамилии, мои все данные ваши, где работаете, с кем работаете, где находится организация и т.д. и т.п. Он мне после этого ни одного звонка не делал. Потому что он мне побоялся свои данные дать. Все, у меня до сих пор ни одного звонка от него нет. Вот к чему мы приступаем. А если бы я боялась, вот, вот как вы сидите, говорите, что это, я ничего не могу сделать. Они мне... А он бы меня долбали, другим бы передал там, людям, там не один работает, и там Симок море у них. Они бы с других Симок... И уральские у меня, у меня с тех пор ни разу, вот только письма прислала бы, да, через полгода или сколько, ну там, судебную повестку пустую, ну напугать меня, что якобы в суд. Но меня не напугаешь, я уже прошла эти суды были личные суды там после смерти им мужа, Поэтому я уже судей не боюсь. И к ним слел туда иду и разбираюсь. И поэтому уральский у меня все, вот когда я начала Вот как надо, вот он к этому несет. И, и вот почему мы должны да, документы смотреть. Давай время не отнимать, но у него тоже времени нет. Ну, народу много того. Я говорю, встреч мы можем проводить сколько угодно да. много. Вопрос, будете ли вы что-то вообще предпринимать и делать? Да, да. Я, я лично... Хочу... Для этого нужны документы. Да, я, Для я... этого я... должны объединить свои усилия как бы, да. и малой кровью там начинать уже действовать, так сказать. Да. Мне надо банк писать, потому что у меня пока, пока до сюда не дошло. Банк... Это, а, это... либо. А, а, бы а, у меня была. Не дошло. подаешь на банк, подаешь на тут подаешь знаю, на притово. Три пакета. Понимаю да я. я. Мы выкупим Музы. все три пакета. Я не буду к, по одному пакету. А. Все три будут. Потому что у меня у сестер все закредитованы, у них уже по судам, все дела у племянника. Я буду все три пакета. Нам надо добрать как можно больше людей. Это нам надо. Mm -hmm. А таких очень много. Ну пять беру сразу пакетов, не пакетов, а на пять на... человек. Мы... пакетов. Наб... я набрала денег, на... пока у меня больше нет, на пять человек набрала. Люба, я тебе еще хочу кое сказать. Я хочу, чтобы нас было больше, как можно, чтобы те отоднали, те люди отоднали, как можно больше. Что ты можешь говорить? Вот сейчас поняла, что надо пакеты, то так, ну, дальше знаете как как сделать много людей вот вас сегодня трое да Ага. вот на следующую встречу у вас каждого у каждого же по две руки да вот заходишь к соседу берешь его за руку заходишь к другому родственнику берешь его второй рукой и на встречу уже приходишь с двумя людьми и вот эту привычку просто каждый должен во себе возыметь, и все. На встречу приходить всегда в каждой руке, чтобы у вас было по человеку. И тогда на каждой встрече будет больше и больше и больше народу. А эта информация нужна всем. Я своих не могу если они в живут. работают. Я утрированно говорю, механизм, как а я откуда действую. Откуда? Но они, они вроде соглашаются, да, я приду, вот, пожалуйста, это надо к ним домой заезжать и везти за руку. Нет, не, а вы так им поставьте по телефону, скажи, я заеду за тобой домой. Вот сегодня вы позвоните им и скажете, раз ты сам не хочешь, я в следующий раз, в следующую пятницу, я утром в 8 утра приезжаю к тебе, мы вместе пьем чай, подымаете с кровати и мы едем навстречу. Все говорят, всем надо. Всем и надо, всем надо. как только вы с такой позиции начнете действовать, не обязательно, что вы это будете делать. Вы проговорите, что вы сделаете это с ними. В таком виде. Они сами скажут, не надо, не надо, я сам лично явлюсь. Потому я что у них считаю. будет уже ответственность за то, что вы сделаете лишние движения ради них же. А, Владимир, а я специально пригласила людей. Почему? Потому что я живу в центре. на метро удобного чем к Алине, сюда ехать, и тем более, очень много народу у нас. Хорошо. Ничего. Вообще включиться. Они же слышно, А да что вы боитесь, господи? Клевать Отключили. на всех. Нам надо пакет быстрее покупать, покупать и действовать быстрее. Либо пакет выкупать, и людей надо приглашать, как можно больше, чтобы те люди отогнали тем больше, тем лучше будет. Я работаю, Вера, я утром, сегодня я а, а с работы приеду. В любое время можно поговорить. Да. Я живу в этом центре, можете в любое время это да. я, я не одна здесь, вообще в городе живу. Почему я одна-то? Вот, вот, вот. <клёх> я с работы обзвонила, вот кого могла, пообещали, кто тебе тишину. Нет, а? ну я конечно, я, ну, если раньше, вот летом, буквально это же у меня, летом получилось по сумкам банки. Но ну, сейчас еще не поздно, да, надо Никогда не поздно. Вот ну, не поздно. Почему Начать не поздно? просто жить по-человечески. Не ну в этом, суть, э, как его. Э, в заказу письма от судебного близкого написано черным по белому, что если я в свое время не буду платить мне проценты, на эти буду 301 тысяч. Я вот вам сейчас поясняю. Да. Завтра да. я вам... Пришлю документ, в котором напишу, что вы мне должны 3 миллиона рублей, должны платить. Вы будете мне платить? Да в честь чего? Ну как в честь чего? Ну будет черным по белому написана бумажка с моей росписью, с моей печатью. договор-то с вами не заключала. И что? Вы с банком договор никакой не заключали? Вы ему выписали вексель. Бумага же есть? Вы выписали вексель банку под которую он напечатал деньги. В 23 раза больше, чем вы ему выписали. На это. На это. Вот такие. -то. Это, объясните, вот, заявление, вот, так, хотя бы вот это, банковское, вот, в которое банк пишется, там, чтобы вкратце объяснить, чтобы он понимал, что -то. Оно у вас есть? Нет, мы должны выкупить его. Заявление есть в свободном доступе, без всяких денег вот я скидываю видео инструкцию по этому заявлению под этим видео ссылка на документы в этих же видео я показываю, где, что, в какой строчке, что менять, куда что вставлять, что подписывать подробнейшим образом. Вот, Заполняйте заявление. Там двадцать одно требование перед вот. банком. Что должен вам предоставить банк, чтобы подтвердить, что ваша сделка законная? Ну не может он эти все документы предоставить, нету у него их. Mm -hmm. такие да. Ничтожна ваша сделка, ваш, считает, ваш договор. Я... Да, Нет, да слушайте дальше. Ничтожна сделка. Если ответа не дадут, то кто не будет. банки, то вы. Да вы слушаете? вот написано, ответа не дадут, что дальше. Скажите, что дальше делать? После этого пишется претензия, вот. после претензии подается иск и высуживаются с банком деньги за то, что он нарушает ваши права потребителя. Претензия, претензия. Ну, я с, с этим согласна. Ну, вот к этому мы, мы идем. Документы, вот, это, а это, я и хотела на Сокомбанк подавать. А это палечка мы будем знать, сколько это Но параллельно платят по судебному вот этому самому. Вот, вот такие Для чего платить? Кому платить? Вы что, кому-то должны? Ну, по моим понятиям, конечно, я вот документы в банк, которые подаются, они должны в течение десяти дней дать ответ, да? Какой срок напишите-то в течение такого должны? А, так должны Какой вы напишите? В своем заявлении в требовании срок в течение такого и должны, а не какого месяца. Вы есть власть, еще раз повторяю. Вы должны свои правила игры навязать и установить и банкирам, и приставам, и судьям. А в так как вы ничего не делаете. Проявляете гражданскую пассивность. А в вас и вытирают ноги именно по этой причине. Mm -hmm. Потому что вы му-му-му, и все. И ничего не делаете. Но у нас страх, естественно, что там говорить. Страх да? чего? Страх. Страх. страх чего? Подождите, вы назвали страх. Страх чего? Это следствие. Причина страха. Ну, Потому Что я не выплатила действительно по долгам. А что в этом страшного? И поэтому я ж выступаю. Нет, нет. Двухсот процентов населения. Вот у нас одна только. Они какая даже за капитальный ремонт сказали, он если кто не платит выселят с квартиры. Да никто там не Опять сказали. Да по радио я слышала. В Ленинграде в Москве уже выселяют людей. Даже за то, что не платят за капитальный... А документы где? Я тоже много чего говорю. Документы где? Да. Хватит уже верить таким выражением. Сказали. Сказали по радио, сказали по телевизору. Завтра скажут всем скинуться в колодец, привязать себе на шею булыжник. Вы тоже поверите и пойдете? Не, ну вот завтра по всему по всем радио не исключено завтра скажут нужно своего соседа одеть на нож потому что кормить в стране кризис дефицит бюджета надо зарезать соседа вы пойдете это делать да, через ну так по радио уже сказали да. Как уйти Что, что делать? Чтобы не Ну, понятно, вот по банку, да. У меня чтобы Да, на сегодня уже все понятно. Мы просто можем еще там час-два просто пинать а? в воздух. Нет, нет, нет. Для нет. меня уже все а понятно. Что человеку помочь я ничем не могу. Я, то, что можно, я это сделал за вот этот час нашего диалога. Я дал информацию, знания, конкретику. Будет использовать, поможет себе сам. Не будет использовать, ну и будет так, как и было. Ничего не изменится. И все, и у меня нет за это ответственности. Я ничего не переживаю, не боюсь, там... Мне все равно. Каждый делает выбор сам. Как ему жить и кем ему быть. Не, ну Альфа-банк передал уже коллекторам. И что ли? На коллектора писать. писать надо. Если дело передано коллекторам, берете паспорт, приходите в свой Альфа-банк, где вы получали кредит. И говорите девочке или мальчику там на стоить, за стойкой, говорите, хочу посмотреть, сколько у меня остаток долга по кредиту. Они смотрят у себя в компьютере, вашего кредита и долга там уже нету. Он списан. Они вам так и говорят, у вас нету долга, вы ничего банку не должны. Вы говорите, хорошо, дайте мне, пожалуйста, бумажечку справочку, на которой будет написано то, что вы сейчас видите на компьютере. И фамилия, имя должностного лица, дата, роспись. Все, вот у вас справочка, что вы Альфа-банку ничего не должны. Идете в прокуратуру, пишите заявление, что вот с такого-то, с такого-то номера неизвестные люди вымогают с меня деньги, что якобы я им должна. Представляются... Альфа-банком, либо их там партнером, либо там кем-то другом или товарищем. Но вот у меня есть справочка с банка, справочка, что я ему ничего не должна. Соответственно, эти люди занимаются вымогательством в крупном размере. Прошу вас будить уголовное дело, провести проверку и признать, э, ну, привлечь к установленной законам ответственности виновных лиц. Все. Я сходила, мне, мне постоянно звонил в обережке Федор Леонидович. Фамилию нигде не указывал, ни в письмах, ни где, никак ни не представлялся, фамилию не указывал конкретно. И, как он, приглашал всегда на Степное-6 в Новосибирске. На Степное-6 никакого банка не находится. И это основной банк на Плахотного, а брала я на площадь труда там. И, и он всегда мне, мне звонил. Ну вот столько-то важно, столько. Тогда я пошла до выписки в банк. Это дайте, пожалуйста, мне выписку. Что Сколько я должна, если у меня долг. Они мне дали выписку, это, что, что, что, сколько я выплатила, а долг рукой руки написали. Как был долг там, так и есть. Ничего они не передали коллекторам. Они просто не Но я еще хочу добавить, что банки никакие справки не дают. Должны, обязаны так, не дали. Давали, да, пока. Я знаю, что Альбобанки не дает. дают. Дают. Не, вы вы вот меня, извините, конечно, но вы конкретный терпила. Вот, ну прям конкретный. Я ходила и настояла, дайте мне документы. Которые... Если вам где-то что-то не дают. Прокуратуру сразу? Нет. Прямо при них стоите, берете телефон и вызываете наряд полиции. Приезжает полиция, и вы пишете заявление следователю прям. На этого сотрудника, который он не дает вам что-либо. И все. После этого вам будут все давать. Ну, прямо как это стало. Нет, как так нет. Ну, как? Нам Альфа-Банк вам ничего не дал. Нам Или... сказали, пожалуйста. Потому что вы не просили. Они обязаны, да? Мне все дают. И везде. И отвечают за все. Ставок, сколько, сколько платили, нам единственное, что Альпо Банк выдал, какие у них условия на 8-10 листах. Угу. Рекламу. Угу. Вы, вообще Ну что, давайте будем закругляться. Через пять-четыре минуты уже целый час будет, как мы разговор идем. Спасибо, Спасибо большое. Да. От души всегда, во благо. Ну, Ладно, спасибо, ага, это, Владимир, ну а потом мы попозже топим людей, выберем, а просто подвели меня, я вообще не знаю, вы меня просите, пожалуйста, я не платила. Да, я-то не платила. переживаю, я записываю встречу, то есть она будет приносить пользу другим людям, поэтому что тут переживать, сотни тысячи людей посмотрят, извлекут себе пользу, поэтому... То, что вы организовали эту встречу, вы, вы, и у вас там три человека, это еще не говорит о том, что это наша встреча не принесет пользы тысячам. Потому что все в Ютубе работает, даже когда мы спим. Владимир, а. ну последний вопрос. Угу. У нас есть такие случаи уже с вот декабря месяца вашей работы, да, что кредиты уже закрыты, капитально уже по у людей. У нас есть по судебным приставам закрытые производства. Вот, угу. вот э, э, на, на, написавшие вот это заявление, да, в судебных приставах, да. которые у вас вот так вот, да. так Докум, еще, Документы, так? на которых у нас все базируется. Угу. Уже есть такие случаи. Прецедентов в вагоны. Угу. Вот эти документы э, судебным приставам, они нам да, ну как, официально документы, что уже кредиты, все, уже банки не могут подать никуда, да? Вот подождите, вот что вы от меня хотите услышать? Нет, документально как оформляется это все, что банки... Вот смотрите, <связывая> сегодня вам банк выдал справку, что вы ему ничего не должны. Завтра он вам выдаст справку, что вы ему должны 5 миллионов. Я как вам могу это гарантировать? По закону мы правы, но по беспределу, по которому действуют все уголовники Российской Федерации, угу. как я могу вам за, за них нести ответ? Нет, ну, так вот, я про то и говорю. Нет. Есть такие а, Владимир, а помните, я говорила, что три пакета, 30 тысяч, я девчонкам сказала, я собираю там сколько, а потом я когда вычитала, можно по частям отдавать. Да, я да, говорю, да. Можно? Да. Лично мне, мне после встречи в личку напишите свои условия, по, каких, по каким вы можете, чтобы они для вас были безболезненными, ну то есть просто ненакладными. Просто опишите мне, и я вам внесу корректировку, скажу, да, хорошо там. Поняла? Поняла. Подход индивидуальный. В данном случае. Ну так, да, часть несли, а потом еще часть, да, несли. Я же говорю, без проблем. Подход индивидуальный. Вы мне просто опишите текстом, чтобы это у меня, между нами была переписка, как как, грубо говоря, договор, да, вот, чтобы я видел, что мы можем так-то, так-то, так-то. И это зафиксировано у меня в переписке в скайпе. А потом еще доплатить. Хорошо, ага, хорошо. Все это текстом опишите, я вам отвечу, что да-да. И все, и, прим, и начнем действовать. Ну вот я сегодня деньги принесла, вот 15 тысяч. У тебя сколько принесла? я 18. Мы 18, да, давайте оставить 12 тысяч. Без проблем. Что ж, давай пакеты. Давайте, ага, хорошо, ты то а. а пакеты тогда уже нам эти, которые в банк и судебным приставом, да? Нет, а потом... Не, вы, вот подходит. Подожди, вы мне сейчас, вот мы встречу завершаем. Да. Вы мне все это текстом пишете, свои угу. пожелания. Я вам даю ответ. Все. Происходит перевод денег, присылайте мне электронную почту, я вам высылаю те документы, которые вам нужны, mm -hmm. и все, и mm -hmm. вы начинаете действовать. Потом доплачиваем и останавливаем. Да, да, да. А может быть, мне сразу, да, хорошо. Давайте сразу сделаем. В общем, а тут... решай, решайте, решайте, все, мы встречу завершаем. Решайте и пишите okay. мне получаем, отдали, Все, надо. Все, всего mm -hmm. доброго. А, Пока-пока. Вот пока. Успехов пока.